Моя база круче всех, моя база круче всех, моя база круче всех, эй ты покажи мне чувака, у которого база круче чем моя, я жду тебя соперник, иди сюда! Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир Вальхейма. И в сегодняшнем выпуске я хотел рассказать тебе о том, где же лучше всего строиться новичку и профессиональному игроку в Вальхейме. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому наливай, пожалуйста, чаечку, готов печеньки, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Твои лайки это не пустой звук, взамен за них я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм таким например как Вахим и не только а мы начинаем от того где ты построишься и как будешь жить зависит очень многое если ты новичок и только-только зашел в игру то смело оставайся в том биоме куда тебя привез тот самый черный ворон да этот биом называется а, луга кстати если хочешь подробный гайд по этому биому Ссылочка в описании под данным видосиком уже имеется на плейлист, в котором ты найдешь много интересного, годного, познавательного контента по игрушечке Вальхейм и не только. Да, равнины чем же хороши? На равнинах очень слабые монстры. Монстры, ребятки, будут постоянно вам досаждать, когда вы будете строить свою базу. Ну, сразу же хочу сказать, старайтесь, селитесь поближе к водичке. Именно рядом с водичкой у вас будет всегда преимущество, так как вы сможете плавать на другие локации, на другие острова и так далее. Да, вот такой вот базы вполне будет достаточно. А на лугах очень хорошо селиться новичкам еще потому, что здесь вы всегда можете встретить недостроенные хижины и даже если у вас нет навыка строителя, да, каких-либо хотя бы базовых, то вы всегда можете найти заброшенную холубку и вот таким вот образом ее обустроить, поставить заборчик, да, повешать крышу повыше. Вот такая, ребята, изначально у меня была халупа, я ее практически не переделывал. По-моему, здесь не было просто-напросто дверей, я дверь поставил. Здесь получилось уместить у меня верстак, кроваточку, сундучок с едой у меня здесь имеется. И поверьте мне, для начального этапа развития этого было вполне достаточно. Да, здесь я потом со временем построил небольшой склад, куда складывал свои все ресурсы, немножечко а, проапгрейдил дом, да, усовершенствовал, построил вот такой крыш, но так он недостроенным у меня и остался. В общем, ребятки, стройтесь возле а, воды. Помимо того, что, ребятки, вы сможете по ней плавать, в воде еще можно и рыбачить. Гайд по рыбалке есть также, друзья, на моем канале. Все есть в в плейлисте ищите и вы много чего там а, найдете ну и луга, ребятки, является источником э, офигенных таких ресурсов, которые вам понадобятся на протяжении всей игры, таких как мясо солений, мясо с кабанов. Если же ты игрок по опыте и у тебя есть определенные навыки в строительстве, да, и у тебя есть желание строить самое главное, что, то, конечно же, советую поселиться на пересечении двух, а то, может быть, даже и трех разных биомов. Пускай это, например, будет пересечение с черным лесом. Что это тебе даст? Это даст тебе такое преимущество, как добыча цельной древесины. А цельная древесина мы все знаем, ну хотя если не знаем, то я расскажу. Цельная древесина это очень хороший строительный э, ресурс. Блин, нихрена себе здесь олень развелось. Да, цельную древесину можно получить из сосен, которые растут только в черном э, лесу. И вообще я что-то не помню, где еще можно получить на цельную древесину. Нигде, друзья, только в черном лесу она есть. Поэтому тебе всегда придется бегать по окраинам черного леса и собирать чер... эту самую Цельную древесину. Вот, ребят, те самые сосны, которые вы можете а, рубить, из которых будет выпадать цельная древесина. Она очень хорошо подходит для строительства а, более крутых зданий и а, сооружений. Да что я вам говорю, я уже здесь, в принципе, обосновался, да, и вот такую вот базу посерьезней а, набросал. Тоже она, ребятки, у меня с заборчиком. Местность выбирайте, конечно же, поровнее при поиске необходимого участка. Я тут, ребята, от балды построился. Вообще, я когда бегал в начале игры, я вообще не имел никаких навыков строительства практически в этой игре. И тогда еще и гайдов не было. И поэтому приходилось селиться где попало. То есть вот эта у меня база вторая, да, она также построена уже на двух готовых домиках, которые здесь были. Но я их, соответственно, со, со временем облагородил. Да, один превратил в склад, а второй превратил в основной вот такой вот домик. Да, на этой базе я частенько очень бываю. Да, я здесь Здесь выращиваю кабанчиков, да, я здесь, значит, выжигаю, плавлю металл, выжигаю угольечек и еще плюс засаживаю растения. Да-да-да, плюс хотел здесь поставить кафешечку, но у меня с этим ничего не вышло, потому что пришлось переехать в следующую базу. Но опять-таки основным условием является тот критерий, что надо строиться, ребятки, возле... Воды. Вы здесь построите потом какой-нибудь карви. Да, это лодочка более быстрая, чем плот и более крутятская. И вообще без проблем сможете путешествовать в дальние дали, куда только глаза ваши видали. Ох, какой там сочный островочек! Вот бы неплохо было на нем забабахать какой-нибудь маячок, блин, а это неплохая идея для следующего, кстати, видосика, наверное, мы как-нибудь это на стримчанском замутим. Ну да, ладненько, поехали дальше. Вообще неважно, новичок ты или уже опытный викинг, мой тебе советик, я думаю, пригодится, советую строить несколько баз, это для того. Причем в разных биомах, чтобы они находились Это все для того, чтобы фармить те или иные ресурсы Да, на протяжении всей игры нам будут, нам будут требоваться ресурсы из разных биомов А если у вас будут разные базы в разных биомах То добывать ресурсы вам не составит вообще никакого труда Братишка Scratch фигни не посоветую. Но это, ребят, говорю, дело добровольное Кто, как говорится, хочет можно стаскивать без проблем все в одну базу. Ну, если, если ты собрался строить одну базу, пойдем, подскажу тебе самое оптимальное для этого места. Ну, а если уж ты считаешь себя совсем брутальным викингом, то тогда самым лучшим биомом для строительства совсем конкретной, да, пацанской такой а, базы станет, конечно же, равнинный биом. А лучше всего равнина, граничащая с черным лесом. Чем, ребят, хорошо строится на равнинах? Да тем, что это самый универсальный биом а, даже по выращиванию каких-то культур Здесь можно а, посадить на своем огороде совершенно все культуры, чего нельзя сделать на других биомах. Это основной самый плюсик, конечно же. Второй плюс это, конечно же, то, что а, на равнине можно нормально разровнять поверхность. Да, не сильно там углубляясь в выравнивание ландшафта, там каким-то глобальным способом. Вы просто-напросто можете здесь легко а, разравнивать свои участки. Да, естественно, найдя что-нибудь более ровное, нежели нашел тут мне пришлось слишком сильно корпить над тем, чтобы выровнять все это дело. Но я вас уверяю, что на равнинах иногда бывают очень достаточно хорошие места, которые долго вам не придется расколопывать вашей киркой, да, и на этом участке разместить вполне себе большую конкретную базу. Но на равнины нужно обязательно идти, конечно же, подготовленным. Нужно знать все тактики всех а, мобов, которые присутствуют здесь на равнинах. Вообще, в идеале, если вы найдете равнину на пересечении с каким-нибудь горным биомом, это даст вам огромное преимущество в том плане, что вы найдете очень много камня и вы сможете построить реально поистине а, грандиозное эпичное строение из камня, из дерева, да смесь такая будет вообще жесткая. И это будет, наверное, самый лучший вариант для хардкорных строителей. Плюс здесь также имеются вот такие вот огромные а, валуны, которые тоже у нас разбираются с помощью кирки. В общем, поистине, ребятки, самым лучшим биомом а, для строительства самой топовой крутятской базы станет равнина на пересечении с горным биомом. И еще лучше, если вы найдете плюс пересечения еще и с черным лесом. Но, в принципе, перемещать лес через порталы никто не запрещает. Чем еще хорошо строится на равнинах? Это тем, что здесь можно просто-напросто взять и застроить уже готовое поселение, например, тех же самых гоблинов. Да, вот так вот они выглядят, эти самые поселения. Здесь уже есть часть заборчика, да, можно достроить свой заборчик. Туда-сюда мы будет готово И здесь также разработанная земля имеется для посадки ваших культур. Здесь также можно скрыться в каком-нибудь домике, да, укрывшись, да, и поставив, например, здесь какой-нибудь верстачок и уже на нем а, работать. В общем, плюсов уравнины очень много, поэтому смело берите на заметочку. Так, да что ж такое это гребаные комары? Постоянно мне мешает. Ну, а для любители фетиша и извращения у меня конечно же тоже есть предложение если ты любишь извращенно как-то строить свои базы да необычно и круто то тебе подойдет такой биом как болото, чем же хорошо болото для построек на болоте есть вот такие вот вековые деревья, что не помешает тебе создать твой тот самый домик из детства, который ты строил на дереве. Да, прямо в игрушечке а, Вальхейм. Один из таких домов у меня уже имеется. Пойдем тебе покажу, что примерно из этого а, получилось. Блин, мне бы еще осветить как-то этот участочек. У меня тут постоянно гаснут факела, потому что я здесь очень редко а, бываю. Что, в принципе, у тебя может получиться? Айда, покажу. Вот такой вот домик, друзья, на дереве, а, который вам спасет практически от любого типа атак до да, наземных существ кроме как летающих. Есть в игре такая, ребят, стадия, когда вы убьете босса массу костей, и после этого к вам начнут прилетать а, дракончики. Вот от них как раз-таки эта база а, не защитит. Зато от всех остальных, друзья, она вас защитит наверняка. Вам не надо здесь строить никакие заборы, да, вокруг вашей базы. Вы просто, друзья, сидите на дереве, и ни одна, ребят, скотина к вам сюда не сунется оттуда вот а, снизу. Поэтому кто, ребят, любит строить подобные такие, знаете, извращенные конструкции, Смело строить на болотах, да Почему, ребят, только для извращенцев стройка на болотах подойдет? Да потому что здесь всегда, ребят, мокро Здесь всегда сыро, здесь всегда воняет Здесь всегда дебафы здесь. Ну, ничего такого интересного, я бы сказала, нет. Ресурсов здесь особо, ребят, на болотах вы не найдете тогда для того, чтобы как-то грамотно, быстро строиться. Поэтому вам придется тащить ресурсы из каких-то других локаций. Хорошо, если вы найдете болото с черным лесом также рядом и построите здесь на их пересечении. Вы будете хотя бы лес быстренько подтаскивать. На болотах существуют такие бесконечные источники огня, как огненные гейзеры. Да, в каком-то из видосов я уже их один раз а, светил. Вот как раз-таки возле них грамотнее всего будет построить базу на земле, если вы того желаете, потому что эти самые огненные гейзеры являются бесконечным источником тепла. Я, правда, ребят, если честно, не, не пробовал на них, не жарил еду, но если еще и на них можно жарить еду, то это вообще будет просто топ. Короче, ребятки, болото это для извращенцев. Да, ребятки, не хайте слишком сильно, но для себя я дел, сделал именно такие выводы. Но здесь вполне красивые постройки на деревьях получаются. Так, переходим к самому красивому по моему мнению биому. Это биом гора. Гора подойдет только самым искусным мазохистам по строительстве в Вальхеме. Здесь только замки, ребят, гигантские строить, потому что здесь с камнями проблем у вас точно не будет. Здесь что можно построить? Да все, ребят, что угодно из камня. Тут даже, ребят, пещеры можно строить вот в таких вот огромных глыбах в валунах, что тоже очень классно будет смотреться. Главное найти какую-нибудь глыбу побольше и тогда у вас все получится. Чем же так нехороша, ребят, гора для постройки? Я вам сразу скажу, что здесь постоянно деба к холоду и если у вас нет плащика, да, который режет этот дебаф, то тогда настроиться и нормально жить здесь точно у вас не получится. Это, ребят, первый минус. Второй самый главный минус. Если вы будете строиться слишком высоко, то здесь в горах постоянно спавнятся дракончики. Да, их здесь сейчас не видно, потому что они где-то все заныкались. Но они, ребят, будут вас досаждать здесь постоянно. И если вы захотите построить красивую базу где-то на горе, то будьте готовы к постоянным атакам этих дракончиков, да, которые реально в прямом смысле слова вас будут всегда драконить, да, вашу базу будут драконить. Самое главное, что от них никакие стены не спасают, да. Но если построить нормальную каменную постройку, крепость, да, то тогда проблем не будет. Вон, ребят, сколько их здесь летает. Один дракончик уже меня заметил, летит ко мне здороваться. Здорово, чувачок! Второй вот там вот пока что меня еще не видит, поэтому, ребятки, я говорю, что биом, биом гора самый достаточно хардовый биом для строительства вашей базы. Но здесь можно поистине построить самое эпичное какое-нибудь сооружение. Я, кстати, в процессе планирую сделать что-нибудь подобное на Стримчанском, да, и со временем покажу, что у меня получится. Да, тоже планирую строиться на горе, потому что я тот еще садомазо-извращенец, да, по Вальхейму. Поэтому все, ребятки, в процессе все будет. Небольшие есть также и плюсы при постройке на горах. Здесь уже есть заготовочки в виде вот таких вот небольших фортпостов. Сейчас поближе подойдем, ребятки, все продемонстрирую. Да, здесь, кстати, еще есть минусы вот такие вот в виде големов, которые спавнятся. Они очень жесткие и они очень сильные что позволит им э, дамажить ваши базы, как нефиг делать. Ну, я думаю, искусствен, искусственные умельцы, которые знают толк в строительстве, э, для, для них, ребят, проблемой големы не станут. Выкопал ров, да, вокруг своей базы и радуйся. Вон там, кстати, еще один заспанулся. Да вы что, шалели, что ли? Смотрите, один голем ходит там, второй у нас, значит, снизу. Где мне здесь строиться-то, черт побери? Да, в этом-то и есть вся прелесть горного биома, что вы будете постоянно сталкиваться с достаточно сильным противником, который вас будет дамажить как с воздуха, так и с земли нехило, так просаживая ваши стены. Плюс еще и волки, ребят, не забывайте, здесь достаточно сильные а, монстры на горе, поэтому она считается достаточно самым хардкорным. Хардкорне, ребят, биома не найти, равнины гораздо легче, чем Гора. Ну, короче, ребятки, я сам построю лично, испытая на своем опыте и вам расскажу, как оно на самом деле. Ну что ж, это, в принципе, вся базовая информация по постройке базы, да, где легче строится, где лучше всего строится. Если же, зритель, у тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу и не только, то смело пиши, предлагай мне в комментариях, я тебе непременно отвечу. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.